Всем здорово дорогие друзья меня зовут валерий и это старая добрая а, рубрика бесплатные игры давненько ее не было и у нас на очереди очередная леталка стрелялка у нас так по моему в этой рубрике на канале было уже 2 или три, короче эти леталки но не суть а факт в том что они были как бы частенько встречаются в бесплатных играх вот в стиме ну, и эта леталка сделана в ретро-стиле, знаешь, как вот, блин, не знаю, там, на, раньше на телефоне на Nokia Было там всякие такие вот леталки, короче, помните, наверное, да? Вот, так что, так, а, проходить мы ее не будем, мы ее посмотрим, короче, просто попробуем, поиграем И я жду в комментах ваше мнения, короче, об игре и мнение о видосе, допустим, да, ну короче, комменты я буду ждать, так что ставим свой бесценный лайк и погнали! Итак, началось. Мы полетели. Get to the Space port. Короче, мы в порту. А как стрелять? А как стрелять? На какую кнопку? Слысли. А, о! Как-то Как-то нестандартно. Короче, стрелять. Саундтрек просто обезбашенный. Просто обезбашенный саундтрек, знаешь. Это взяли, короче, миди клавиатуру или синтезатор и просто набор, знаешь, -ли -ли -ли. -набо набор э -э мелодий просто от балды, знаешь. Ну, как говорится, я композитор, я так слышу. Вот. И у нас уже <colorful> <сOR2> <сOR2> ни одной жизни не осталось, короче. И а что это за кружочки у меня, вот, светку? Олдон, держись, написано. Видать, наверное, босс будет. Меня, короче, я до босса не догнал. Гейм, как говорится, овер. Пробуем еще раз, что у нас время есть, не на двух же минутах заканчивать видос, поэтому погнали. Что-то быстро, короче, перегревается у меня пушка. Вот, просто вот моментально она выстреливает небольшую очередь, короче, и все перегрето. Окей, меня атакуют. Меня атакуют какие-то яйца, не знаю, ка или камни. Ка камни с маленьким иллюминатором. Вот. Снизу пустыня. Какой-то. Какие-то домики, небоскребы, Это, наверное, Дубай, что ли. <с> Космический Дубай. Наверное. Так, ну пока движемся, отлично, нормально. Я так понимаю, это, короче, ну, ту тупо сбор, короче, очков. <coughs> Игра идет, короче, чем больше ты очков набрал, тем лучше. А, вот что это такое? Вот что это за кружки? Это типа супер-удар. Су супер пупер Волна, супер-удар. <coughs> Так, мы пока движемся отлично, хорошо. Мне приходится нажимать э, постоянно на кнопку выстрела, потому что... Ильяка, просто дичь какая-то. Вот так вот тебе. Хорошо, что я в дома не могу резаться, короче, потому что я бы уже все, Я бы уже все, Я бы уже... Снова подох. А что это за шар снизу? Какая-то типа радио, радио Радиокосмическая станция Что ли что это за шар Окей, миссия комплекта Комплекты Ого Так, астероид белт Полетели Это типа астероиды, короче Но больше похоже на какие-то фекалии, знаешь Опа, я получил жизнь uh, Больше похоже на какие-то Фекалии Вот, uh, вот эти вот, знаешь, коричневые они свеженькие которые белые уже на полежавшиеся помотавшиеся выцехшие или боль или знаешь это похоже на блин есть такие штуки короче под притюре делаются так у меня у меня кончился супер удар короче шарики во афер... фритюре делаются я вот не помню как, как они называются там. так холдом держись это зна... это означает то что Опа. это означает наверное то что мы приближаемся к, к... финалу миссии блин меня опять закактошили так у меня появились с каждой смертью у меня восстанавливается короче супер удар окей Лёха, вот, вот как я попался на нафиг пошли их слишком много, Их, и просто, просто знаешь, так же, так же, как мелодию от балды напихали, короче. А, я еще живой. Я еще живу я думал, гейммор снова будет. Во. бля я вот не помню, как это, эти штуки в афритюре называются, вот эти кругляшки. Если помните, напишите в комменты Все, отлично, отлично. Well done, отлично. Мы добрались до третьей стадии. У нас нет ни. Э, жизней. Так, а это что? На что это больше похоже? Так, э, стенки, походу. Я вот сейчас стрелял по стенке и у меня. Опа! Походу в эти стенки нельзя врезаться. Вот. Фу. game Гейм, как говорится, over. Так, ладно. А, и все заново, все заново. Ну, окей, ладно, полетели. Полетели и снова мы сражаемся с... Э... Знаешь, это как, как, как вот детские рисунки, знаешь, э... вот эти вот корабли. Я в детстве так рисовал корабли, вот этих челобречков. Карандашом или фломастером, знаешь, на бумаге рисуешь. Это не чем-то похоже. Вот так, в принципе, знаешь, леталка, стрелялка, она бляха. В принципе, играбилка. Как бы так. Она идет без всяких э, лагов, там, без всяких. В принципе, какие здесь лаги могут быть? Ты просто взгляни, какие здесь могут быть лаги. Окей. Была надпись "Вилдон". А вот "Вилдон". Значит, мы подходим к финалу миссии. Окей. Немного плоховасто, чем в прошлый раз. Мы первую миссию, короче, э, пролетаем, потому что мы потратились. Ай-яй-яй. А с каждой миссии, интересно. Прибавляется у меня супер удар? Ну, появляется. Меня напрягает то, что я не могу стрелять очередями. Мне приходится постоянно нажимать на кнопку. Вот. И нет э, разнообразия оружия. Было бы разнообразие оружия, было бы как-то по поприкольней, знаешь, как-то уже, уже бы игра преобразилась, э, как бы новыми красками, если бы было там, допустим, всякие там, берешь, опа, я взял Жизу, знаешь, э, какие-нибудь там, не вот такие вот прямо постоянно стреляют, а какие-нибудь там в разные стороны, там, допустим, э, оружие, там, дополнительные ракеты, там, знаешь, сразу бы разнообразие, как это обычно бывает стрелял, как знаешь, ты берешь, чтобы подхватываешь всякие скорость стрельбы там, знаешь, улучшается Б а бронебойность, там. И всякая такая дичь, короче, алерт, алерт, что значит алерт? Не, я знаю, что такое алерт, но что значит в этой игре алерт? Это вот эти вот штуки, которые стреляют? Ладно, okay. окей. А, э, суперудар, смотри, не появляется, как бы с новым уровнем. Он не появляется. <соторит> <соторит> Ладно. Здесь вот без суперудара, как бы, в вот эту миссию, я, я считаю, не пройти. Потому что видишь, как э, астероидов они просто. Просто гасят. Просто гасят. Третья, третья миссия э, сложна, я думаю, будет тем, что нельзя э, врезаться в стенки. Так, руки очистим. Хорошо, полетели дальше. Надеюсь, мы дойдем до третьей миссии, короче. Ай-яй-яй. А -а -а -а. Ну ладно, я очистил немножко все проход. У меня последняя жизнь. И я думаю, что... Мы не протянем, я почему-то так думаю. Хотя нет, все отлично. И у нас остался один э -э -э суперудар. И ноль жизни. Сейчас, как и в прошлый раз, нас в самом начале, короче, вынесут. Эту штуку надо раздолбить. Вот эту, да. Стенки мы аккуратно. Они выпускают ракеты, которые очень назойливы. Очень назойливы. И от них, короче, просто так не, не улететь. Опа, лазеры какие-то. Опа, жизнь взял. Офигеть, здесь понеслась какая-то дичь опять. Так, я исправил... А... Ай-яй-яй. -ай -ай. Зажали, зажали, мать его. Дичь, дичь, дичь. Просто полная дичь. Интересно, разрабы сами играли в эту игру? Они до конца ее проходили или нет? Сколько тут вообще уровней? Ладно, давайте еще попробуем. Вот. Как бы 10-12 10, 10 -12 минут видос это уже как бы более так, нормально для просто обзорчика, для просто посмотреть. Не будем же мы полчаса, знаешь, одно и то же, просто одно и то же будет вертеть. Возможно, в следующей рубрике, возможно, в следующий раз там попадется такая игра, которая мы сможем проходить, и <coughs> нас она затронет. В принципе, как бы стрелялка, вот эта вот леталка, меня нет. Единственная стрелка леталка, которая меня зацепила, это была там, я не помню, как-то название там, что-то из цифр. Самая первая, которая у нас попалась в рубрике, была... Там графа была прикольная, такая мультяшная, вроде как. Спейс там, что-то там, какой-то там называется. Вот. Было прикольно, как там и сюжет, и прокачка оружия, и боссы были всякие разные. Вот как бы вот, такие вот в принципе, стрелялки прикольные. И при... в какой-то степени она была хардкорная. Были моменты, где нужно было попасть. Вот. Я ссылочку кому интересно, ссылочку оставлю в описании. Вот под видосом, чтобы посмотреть. А это так, знаешь, разок посидел, там, знаешь, ну, минут 20 посидел, так вот стрелял, палец устал нажимать, знаешь, на выстрел, и все. И вырубил, и удалил. Я не скажу, что игра говно, я не скажу. Такая, знаешь, так, чисто, чисто, чисто полетать, так, чисто посмотреть, знаешь, из интереса, что э, бесплатная может э, показать в бесплатном доступе, что может показать игра, которая э, находится в бесплатном доступе, что может себя показать? В принципе, она она в принципе простенькая такая. Единственное то, что я думаю я думаю через чур вот это вот вот вот, вот это вот э, через чур Чересчур фекалий, просто тема тема фекалий раскрыта, знаешь? А второй-то нереально на кокали, на, на Просто дичь, ты посмотри. Я даже, не успе... я, я, я, я даже не успеваю, короче, нажать на супер удар чтобы очистить себе путь. тут тупо используем короче вот эти вот супер удар свой да она она реально чем-то похоже знаешь вот на nokia была такая 3310 по моему э, ноке там была такая вот леталка стрелялка ну не знаю мне как-то даже показалось что да стрелялка это как-то даже я там даже я ее, по-моему, по по по по всю прошел, даже там даже были вроде как и босс, боссы были. Вот. Она была прикольная, там то оружие, там подбираешь, летаешь, такая вот черно-белая такая была. Окей, мы долетели э, до третьего, до третьей миссии, короче, у нас в запасе одна жизнь. Я надеюсь на то, что мы еще возьмем жизнь. Размечтался. Размечтался. А они, смотри, мы взяли еще жизнь. Хорошо. Да блин! Они просто не дают, короче, пролететь. Они просто. Смотри, смотри, просто фигачат. Просто фигачит, короче. Каждый уровень. Э, здесь нужно, короче, проходить. <с? <с? <с?> <с?> <с?> Все. Каждый уровень здесь надо проходить, короче, просто вот очищая вот этими супер ударами. Потому что вот так вот это Ну, мне кажется, нереально это пройти. Просто нереально это пройти. Ладно, друзья. А мы посмотрели, что из себя представляет эта игруха вот. Кому понравилось, ставим лайки Подписываемся на канал, группу ВКонтакте Подписываемся на Инстаграм, комментируем С вами был Валерий и до следующих игр Всем пока